Всем привет, друзья! Наступило утро, как обычно. Пришла со мной мадама Амина. Мама, Спасибо. Все цветы мне дарит. Бегает с моего полисадника. Вот. Сколько говорю, не, не рви, она все рвет и рвет. И, короче, пришли мы сегодня в 6 часов. Она рано проснулась, так как Вчера рано легла спать, на огурчики собрали, да, сейчас подожди, и это и рано уснула опять вечером. В итоге проснулась сегодня наравне со мной. Я думала в тихую убегу, в итоге не втихую никак не не пришлось и а, покормили хозяйство наше, <coughs> бяшу вчера закрыли, как вы видели на видео, изолятор на 15 дней, на 15 суток говорю тебе начал мальчик у меня затем сейчас я с утра посадила герань на этой стороне которые мне дали танюшка дала и вчера одна женщина еще три сорта дала вот такие красивые цветы здесь танины и вот а соседка моя дала а с этой стороны у меня герань моя посажена пусть растет полила все Лилии расцветают потихонечку. Вот эта жел... желтенькая такая красивая. Подергала травушку-муравушку. Не дает Аминка. Пошли домой, пошли домой, кричит. Там до конца. Ну чуть-чуть. В принципе осталось-то немного, но... Кошмар. Короче, когда я это все сделала, ужас. Сделаю. Сделаю. Каждый раз Амина меня так закалёвывает. Где папа? Папа, папина дочка. Только и папа и нужен. Так, собрали мы огурчики. Вот. Всякие разные, крупные будут салаты. А салат сделаю неженский, который я очень люблю. А мелкошню я насолю. И крупненькие тоже, наверное, насолю. Ну, не знаю. Сегодня, да. Но скорее всего, я сегодня неженский сделаю салат. Да, привет, привет. И зацелю пару баночек огурчиков, ну видно будет, потому что укроп пока есть свежий, надо будет сделать салатику. Вот а сейчас мы собираемся домой, время уже 8. Там проснулась, наверное, Даринка, Дима помогает. Ну чего? Все домой пойдем сейчас все. Все. Пока, пока. Мы пришли домой с огурцами. Даринка у меня сама по себе лежит. На животик перевернулась. Барсик рядом с ней. Нянька. Тигра бегает. Всем спать дает. Вот. Молодец ты у меня, солнышко. Ангелы-хранители берегут тебя, да? Не трогай, пускай лежит. Ангелы помогают нам. Бабушки помогают нам, Да присматривать, да? Ты с кем сейчас mm -hmm. разговаривала с папой сейчас будет мама замачивать mm -hmm. огурчики да тигруля он какой он маленький у нас это кто да тетя привезла да да это... да. Дариночка, это да да да да да да да Пусть да да да да, ты устал идти? И пиво что-то да? Сейчас к Андрею звонила. Чернику, говорит, собираем. Смотрите, обуви у нас сколько-то Приборку нам делать. Это я сейчас замочу огурцы. Сразу листочки точки принесла на часик. На часик замочу. Потом их промывать очень хорошо. Листья вишни, смородины принесла. Укроп здесь в огороде возьму. Вот, вот у нас за сколько выйдет, сколько выйдет. И заодно салатик сделаю. Давид, у нас сильно упал, весь крови пришел, нога, рука, ну, руку покажи-ка. Смотрите, что упал. На чем упал? На да? Хотя не мыл так все. Ага. Промыл вначале и вот сейчас перекись льет. Эй, у тебя льется полотенце на полотенце. А я не могу Даринку качать, она капризничает что-то. Опять жарко стало вообще. Вон полотенце лежит. Возьми. короче, сильно желто. Один раз убери. Ууу! вообще ужас. И еще раз перекисью сделай. Он меня сыра убери. О, как сильно это Да, На эти сделаю. Вот здесь Май. протри. Подожди. Да. Сейчас. Все, пока это. Ах! как купал. С горки скатился. Это с какой горки? Где это садик есть? Там? Да. Стоя. Как так? Аккуратнее аккуратненько Пускай пусть Ну все, все, Дарина. Лоботик. Подожди. Подожди, Здесь уже проходит шипучек-то. У тебя здесь... Ну зачем убираешь-то? А просто. Ну пускай она обработает. Сделай лучше. Давай. Надо грязь-то. Больно, да? Нет, наоборот, сделай-ка. Не попала путем. Нет, так, вот так сделай мне. Она не понимала, как. Ну, вот. Ай, подожди, не дергай, пожалуйста. Ты полотенцем держи, капает на тебя, на. Вот. Чего не идет сюда, туда идет, сюда не идет? Что за фигня? Я не знаю, я знаю. Чего такое? Так помазали, все. Ай, пусть, пусть. Чего, чекотит? Класный чек да? Ну. Давай зеленкой теперь типа, намажем и все. Здесь Привет, тебя... Давай пластырь. Эх. Это Пластырь-то. Самую большую болячку приклеим. А там пластырь то на узкий. Раньше широкий. Блин, квадратные это закончились у меня. Были вот как раз квадратные это хорошо было. Ну. Угу. Брать? Не, пускай шипит, сейчас зеленкой намажем. Шипит как не шипит, вижу же. На ноге-то быстро прошло. Здесь еще что-то. А, да, шипит, шипит. Ай, такая... а, руками не трогай. Грязными руками не лезь. Я помыл недавно. Когда недавно? Как зашел? Да. Нет. Ну а что тогда? У меня животка сидит. Живот болит? М да. Я так делаю, так хорошо. Улыбается, да? Хлыпается. Угу. Сейчас я расскажу. Живот пожар. Наверное. Да, да понятно, что живот. Я бабочек дала, да это. А гусы надо садить не могу. Вот орёт всё. Сейчас обрабатываем зеленкой. зелёнкой. это не больно. Слушайте, нарисуй. Мне не больно. Не надо дуть? Нет. Да? Тогда красиво нарисуем. Давай звезду нарисуем. Нет. Не звезду, сердечко. Давай. Нет. Любовь, лямор, <связать> Лямур, любовь. Да я рисую, а все, да все. я шучу. Короче, смотри, сейчас мы туда пластили приклеим, нормально будет. Давай руку. А! О, тебе, ой. Да. Всё, Ой, Пришли да, две ладно. мои куклы мелкие, что бегаем, да, угу. гуляшки-муляшки? Давай, да. давай. Потом. <клево> <Клима> у нас, <клево> у животик будет массаж делать. Ну, Заработала? Да. Ну слава А ну давай клеим дальше. Вот самую середину то, где кровь, то видишь? Ты его увол? Ты его уволишь, да? Ты клаш. Ну животик у него болит. И, ага, вот все. Дима, идея хорошо была, делай. Обежал. Он за нет, он напукала. Конечно, она не высохла у тебя, ты сразу клеишь. Mm -hmm. Подожди, пусть посохнет. Рука высохла, нет? Ага. Там-то высохло. Mm -hmm. Она у тебя, видишь, она у тебя сразу высохнет, а болячка-то сырая, из-за этого не клеится. Mm -hmm. Может, это не будем клеить? Mm -hmm. будем? А Сейчас дам огурец, подожди А я чуть-чуть падаю Да, ты видишь, mm, падаю mm. Жестко, не жестко Смотрите, мама клеит Почти застает Нет, давай на руку вначале Смотри, какая ранка Черная Они не надо бы плакала Ну, она на мальчик Да yeah. yeah. Да, так вот. А вот это не знаю, она у тебя отпадет, наверное. Наверное. Давай протерем. Бинт, а? Протерем. Чем так. протерем? Чем? Бинтом. Да, нет. Не будем закрутить. просто это. А как протерешь? Она у тебя сырая рано. Еще. Нет полотенцем то Нет полотенцем не надо. Но нет, чем не будет. Она жить. у тебя, видишь, это выходит. А, ладно, не надо. Походишь, так ничего страшно. Можно огурец? Можно. Дай там Амине еще промой. Давид сейчас за огурец. Любой. Какой понравился, какой который на тебя смотрит, его бери. Ты промыла их, все. промыла гусы то так, они чистые, Ну все, друзья, я припалась дома. Дима мне помог. Дальний молодец. Позрослел вообще за лето, умница, как бы не сгладить. Так, варим суп с перловкой. Давно его не варила. Кости убрала без мяса. Я суп не умею варить еще раз. Э -э, повторюсь. Я вообще мясной человек, а мама и бабушка они были больше рыбные люди. Они рыбу очень любили. Но и мясо любили, но больше они как-то к рыбе относились. Так, сейчас собираюсь. Дальнейку будет спать, покормить детей и начать засолку огурцов. Постирала. Каждый день у нас лучше прибавляются. Грязные девчонки. Особенно Аминька бегают все время в песочнице. Вон они у меня вдвоем с барсиком бегают. Вдвоем в платьишках. Куколки мои. И к вечеру мы опять это все на стирку закидаем. Каждый день все время чистое. Еще не по одному разу. Потому что все-таки девочки из девочки, да и мальчики у меня никогда грязными не ходили. Люблю чистые дети, чтобы были. Так. Сейчас э, поджарю морковку и лучок и добавлю томатную пасту. Подготовила а, зеленый лук, суп. И все, больше ничего не стало. Кисель. Это, наверное, поросенку опять пойдет. Абрикосовый был. Но он нормально был, когда заварила. Я люблю густой. И вот он такой желейный получился. И стоит, и дети не хотят его пить больше. Так, лаврушку надо закинуть сюда. Лаврушечка. Парочку штучек. Динара! Динара! Я очень боюсь, когда Динара качается. Она очень сильно раскачивается. И у нас Аминка недавно под эту качельку попала. Она пошла за Динаре навстречу, и Динарка ей прям в бок приехала. Опять жвачку жует. Ой. Все волосы в жвачке, еще жует жвачку. Ну, кулема. Сегодня стрижку опять себе сделала. Я говорю, ты вообще к садику лысая будешь у меня. Деловая колбаса. И очень боюсь, когда у меня динара на качелях качается. Она хочет быстро, а, а без динарки никуда. Так что, а, тучися, гости наши.